У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня наш друг Келли, наша дочь Келли с нами, и она будет делиться тем, что нужно знать всем людям. Расскажи нам, что это, Келли. Сегодня мы говорим о свободе от страха, о свободе от у страха. Ты сказала, да. что об этом нужно знать всем, но так легко пропустить эту информацию, потому что вам необходимо оставаться открытыми для Господа и позволить Ему постоянно говорить вам. Вот здесь ты позволила войти страху. Иначе, как говорит папа, допущенный страх заражает веру. Да. Ты отлично разобралась с темой страха, и, как написано, «совершенная любовь изгоняет страх». Но мы хотим посмотреть несколько практичных применений того, как жить в свободе от страха. Звучит хорошо для и меня. И не просто делать предположения. Мы не хотим просто предположить, что однажды страх уйдет, и нам больше не нужно будет о нем думать, что нам больше не нужно будет ничего слушать на эту тему. На этой неделе у меня были некоторые переживания. И по этой причине я так рада тому, о чем мы сегодня говорим. Когда Господь исправляет вас в чем-то, мне всегда приносит радость делиться Его любовью. Мы хотим услышать, что у тебя произошло. Поэтому добро пожаловать. Спасибо, мама. Ты жила в свободе от страха, но у каждого из нас были возможности пребывать в страхе и не видеть его. Потому что мы обычно говорим о нем в форме переживаний и забот. «Ну, меня заботит вот это» или... Давай помолимся и передадим Тебе слово. Да, конечно. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Слово Божье. Мы благодарим Тебя за то, что мы свободны от страха, и мы были избавлены да, от уз. Во всех отношениях. Потому что Иисус сделал нас свободными. Теперь мы можем это принять, слава Богу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь сегодня Келли нужные слова. Дай нам обеим откровение и понимание того, что говорить. Мы воздаем тебе всю хвалу во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Да, мама, ты можешь перебивать меня в любое время. Хорошо. Потому что внутри тебя огромное богатство свободы. И одна из вещей, которые Бог дал нам, это Дух Святой, чтобы убирать страх. Да. И плод Духа. Есть много плода Духа, который участвует в том, чтобы держать двери закрытыми, держать для страха закрытыми свои ворота. Слово Божье говорит, совершенная любовь изгоняет страх. И это имеет множество значений. Особенно я верю, что просто знать любовь, которую Бог имеет к вам, знать, что вы его дитя, знать, что он заботится обо всем. Но когда ты знаешь истину, что она делает? Она освобождает вас. Да. Мы становимся свободными, и она делает нас свободными. И знание того, что он обещает вам, освобождает вас, когда вы знаете его слово. Конечно. Когда знаете, что у вас есть и что принадлежит вам. Ты так много вкладывала в себя Слова Божьего, что когда ты чувствуешь, что хочешь что-то добавить, тебе есть что добавить. И я думаю, что так и будет на этой и следующей неделе. Большое спасибо тебе. Итак, давайте начнем подготовку к тому, о чем мы хотим поговорить. Недавно Господь сказал мне, что то, что было раньше, уже не будет. Уже не будет, как было раньше, в теле Христа или даже в этом мире. Мы пришли к такому положению, что, честно говоря, на этой передаче, мама, я бы хотела поговорить об урожае. Сейчас время урожая. Я думала, что поговорю об этом позже, но Господь перенаправил Хорошо. меня относительно этого. Сейчас время урожая. Уже нет благодати оставаться неизмененными оставаться такими же, как и были. Благодати, чтобы просто думать о воспитании детей, ходить на работу, заниматься своими делами, приходить домой, кормить детей, укладывать их спать или заниматься спортом и фокусироваться на том или на этом. На той или другой неделе, опять-таки, заниматься спортом. Все это хорошо, и это повседневная жизнь. Это напоминает мне о Марфе. Кто-то должен всем этим заниматься. Но Иисус... И мы поговорим об этом на этой неделе. Но Иисусу не нравилось то, что она делала, и как она заботилась. И как она переживала больше, чем то, чем она, она занималась. заботилась? Она заботилась. Она заботилась и переживала, потому что не смотрела на Иисуса. Нам нужно быть свободными от забот и переживаний, и смотреть на Иисуса. Потому что я уверена, что у Марии тоже были такие же переживания. Но Иисус сказал, «Она избрала благую часть» И на этой неделе мы будем избирать смотреть на Иисуса. Давайте смотреть на Господа. Вместо того, чтобы быть в страхе. У вас есть выбор. Да. И мы покажем на этой неделе, что когда вы смотрите на Иисуса, у Него есть все ответы. Когда вы смотрите на Иисуса... Конечно. ...вы будете знать, что делать. У Него есть все ответы, у Него есть решения. Да. И Он делится ими с нами. Он такой верный. Да. Он замечательный Спаситель. И дело не в том, что нужно смотреть на Иисуса так, что вы забываете обо всем остальном. Это бонус. Но вы смотрите на Иисуса, и пока вы смотрите на Него, и Он говорит вам, что делать, и вы делаете это, Он также может благодаря вашей вере в Него и вашей уверенности в Нем. Он может делать то, что говорит Слово Божье так, чтобы все работало вам на пользу. Дух Святой действует. В послании к Римлянам 8 говорится, «Он делает все так, чтобы оно работало нам во благо». И Он делает это, пока мы смотрим на Него. Хвала И Богу. это не сработает автоматически. Он способен сделать превыше всего, о чем мы просим. Или, Или помышляем. помышляем. Что здесь непонятно? Это что-то большое. Это большое. Но кто-то может спросить, почему я не вижу этого в моей жизни? Из-за страха, заботы, переживаний. И когда вы смотрите на эти вещи, вы не смотрите на Иисуса. И вот что он сказал мне. То, как было раньше, закончилось. То есть то, что могло бы вам сойти с рук, возможно, шесть лет назад. Вам нужно взрослеть. Да. Но разве вы не согласны с тем, что время приходит к тому, что наша стезя становится все уже, уже и уже, по мере того, как мы приближаемся к возвращению Иисуса? Это восхитительно. Хвала Богу. И я просто продолжаю ощущать в своем сердце, и это также приходит через пророчество других людей, что есть большая благодать, чтобы делать это правильно уже сейчас. Конечно. Есть большая благодать. Если вы просто сосредоточите свое внимание на Иисусе, есть большая благодать, чтобы повернуть свою жизнь в нужном направлении и многое исправить. Возможно, вы верите о своих родных или о работе, или о других вещах в финансовой сфере, которые нужно упорядочить, или о своих детях. Есть благодать Божья, Спасибо, чтобы Господь. это исправить. И все, что нам нужно сделать... Аминь. Это делать это, смотреть на Него. И я хочу призвать вас, прежде чем углубимся в эту тему, возможно, вы смотрите наши передачи много лет. Возможно, вы уже слышали, как мой папа проповедовал в этом году о том, что вера может сдвигать горы, и совершенная любовь изгоняет страх. Вы услышали это, и вы думаете, «Я уже это слышал». Я обнаружила, что то, что вы слышали раньше, нужно услышать опять. Конечно. И когда мы что-то повторяем... Это хорошо. Это помогает нам, это помогает вам услышать это опять. Потому что людям необходимо слышать что-то больше, чем один раз. Но опять-таки, очень легко просто думать, «Я не хожу в страхе. Позвольте, я расскажу о том, что однажды произошло со мной». У меня был целый список вещей, которые просто висели на мне. Однажды моя дочь Дженни спросила меня, «Мама, с тобой все в порядке?» Я ответила, «Да, все в порядке». Просто многое происходит, очень многое. И она ответила, хорошо. Очевидно, что я была на саму себя не похожа. И она еще раз спросила у меня, ты уверена, что с тобой все в порядке? Я могу чем-то помочь? И я ответила, да, дорогая, все в порядке. Просто много чего происходит. И когда я освобожусь после обеда, я поговорю с Господом. И вот пришел день, когда целый день никого не было дома. И я просто провела время с Господом. И у меня был целый список вещей, которые висели на мне. Это другое слово. Это означает, что вы носите что-то, будто оно висит на вас. Я была готова предоставить этот список Господу. И прежде чем я даже начала молиться, вначале я просто поклонялась Господу. И я обнаружила, что когда вы поклоняетесь Господу, вы становитесь как Мария. Когда вы поклоняетесь, вы просто смотрите Ему в лицо. Вы не думаете о других вещах, иначе это уже не поклонение. Но если вы просто смотрите на Него и поклоняетесь Ему, вы можете разговаривать с ним достаточно ясно. И внезапно он прервал мое поклонение и сказал, «У тебя есть страх. Ты многого боишься». И я в то время даже об этом не думала. Но он сказал мне то, что сказал Марфия. «Ты заботишься и да. суетишься о многом». Да. Она думала, что у нее была одна проблема. И этой проблемой была ее сестра. «Сестра мне не помогает. Скажи ей помочь мне». «Разве тебе все равно, что она не помогает мне?» Иисус сказал, «Марфа, Марфа, да. ты заботишься и суетишься о многом». И мы поговорим об этом Боже. Но именно это Он сказал мне. «Келли, ты заботишься о многом. Ты переживаешь о многом». Но также Он сказал, «У тебя есть много страха». И Он начал перечислять эти страхи мне. И так мы дошли до конца списка. Туда входило все. Финансовые вопросы, мое служение, мое время. Моя 11-летняя дочь, абсолютно все, люди на работе, обстоятельства и так далее. И эти вещи вызывали у меня тревогу, потому что я знала, что они находятся в моем списке того, что отягощает меня. Ты я не думал о том, что заботишься о чем-то? Я просто думала, есть много вещей, которые тянут меня вниз. Я не знаю, почему мы можем перефразировать это думать, и думать, что, что это нормально. нормально. Хорошо сказала. Но забота — это просто забота. Но последнее я не знала. Я даже не осознавала, что у меня в этом есть страх. И один из моих пунктов в том, что вы позволяете Иисусу указать вам на ваш страх. И мы поговорим об этом, говоря о Марии и Марфе. Но позвольте ему указать на него. Вам необходимо открыть для него сердце. И это не просто приходит, когда вы чего-то боитесь. Знаешь, мама, если бы я не остановилась и не провела с ним время, это действительно важно быть свободным от страха. Вам нужно для этого провести время с Господом. Слушать. И слушать. Итак, последнее было ⁇ Ты боишься ⁇ И я подумала ⁇ Чего? ⁇ Потому что мы не допускаем страх. Я не допускаю страх в моей жизни. У меня было слишком много случаев, когда страх приводит вас к потерям. Но когда вы не допускаете страх, изгоняете его и стоите в вере, вы побеждаете. У нас был тот случай с моей дочерью Линдзе. Вы много раз слышали это свидетельство. Возможно, я поделюсь им сегодня или завтра. Но ключ в том, чтобы изгонять страх и запрещать ему. Вы не можете одновременно быть в страхе и в Они вере. Они заполняют одно и то же место. Вам нужно избрать одно или другое. Если вы не сделаете выбор, этот выбор будет сделан за вас. Верно. И естественная среда в этом мире... И он будет плохим. Это страх и забота. Да. Потому что вы должны целенаправленно избирать, смотреть на Иисуса. Это вера. Но я имею в виду, что... Эта чашка наполнена кофе. Но страх и вера занимают то же самое место в вашем сердце. И там, где у вас страх, вы не можете иметь веру. И когда вы пытаетесь действовать в благословении Господнем и Слове Божьем, и у вас внутри есть страх, оно не сработает. И для верующего, который смотрит на Слово Божье и молится в вере, о путях Божьих, о его исцелении, о финансах, семье, что бы то ни было. Это просто не сработает. Иногда это очень разочаровывает. Библия говорит, несбывшаяся надежда делает сердце больным. Но иногда эти вещи очень глубоко спрятаны. Поэтому просто придите к Господу. Удостоверьтесь в том, что когда вы верите о чем-то Богу, когда вы находитесь в присутствии Господа, и это не должно быть только в том, что вы говорите. Да, мы говорим, о чем мы верим. Да, мы говорим то, что говорит Слово Божье. Да, мы называем несуществующие, как существующие. Но если вы попытаетесь делить это от Иисуса, и от ваших отношений с Ним, и от того факта, что если кто-то исцеляется, то это благодаря Иисусу. Если кто-то благословлен финансово, это благодаря тому, что сделал Иисус. Если чьи-то дети спасаются, это благодаря Господу урожая который посылает работников на свои поля. И помни об этом, вы не просто не делаете исповедания, которые не подкреплены Божьим присутствием. Когда вы делаете исповедания веры в Него, вы должны смотреть на Него. И когда вы делаете это, Он может показывать вам сферы, которые останавливают вас, будь то в вопросах любви или в вопросах страха. И я подозреваю, что если у нас есть страх, это значит, что где-то не хватает любви, потому что совершенная любовь изгоняет страх. И когда мы принимаем решение жить в свободе от страха, я буду жить в свободе от страха. Вам нужно, чтобы ваш Спаситель постоянно говорил вам о том, что происходит в вашем сердце. Не помешает вернуться назад и переслушать некоторые из этих вещей. Но мы также говорим об исправлении. Псалом восемнадцать тринадцать. Я читала его несколько раз на предыдущих передачах. Давайте очень быстро откроем его, потому что я верю, что если мы примем это решение относительно нашего сердца прямо сейчас и откроем его перед Иисусом, и будем подобны Марии, будем сидеть у Его ног и обращаться к Нему за помощью, то мы узнаем и остальные вещи, о которых мы поговорим относительно свободы от страха. И это будет иметь больший вес в нашем сердце, потому что Иисус может обращаться к нам. Итак, в Псалме 18.13 говорится, «Как я могу узнать все грехи, которые прячутся в моем сердце? Очисти меня от тайных недостатков». И это слово «недостаток» — это не то, что мы имеем в виду, когда говорим, «Это твоя вина, это твоя вина». Как двухлетние дети, «Это твоя вина». Это означает слабости. Очисти меня от этих тайных слабостей, где прячется грех, где в моем сердце что-то прячется, и я даже об этом не знаю. Это слабое место, о котором мы не знаем. Сохрани твоего слугу от умышленных грехов. Не позволь им контролировать меня, и тогда я буду свободен от вины и чист от великого греха. Сегодня мы можем открыть свои сердца Господу и не просто думать, что там нет страха, но, как я уже говорила, и вот что Господь сказал мне, мама, и это коснулось меня. Он сказал, ты боишься за Дженни. Я не думала, что я боюсь за Дженни. Как мама, я, конечно же, сопереживаю своим детям. Я прохожу то же, что и они. Дженни смелая девочка, она сама путешествует везде. Она делает то, что, как она считает, Господь говорит ей делать. У Дженни нет страха. Да, я в восторге от этого. И у меня нет страха, потому что я свободна да, от него. Но когда он мне это сказал, меня это действительно удивило. Господь исцелил ее тело, когда она попала в аварию, когда ей было всего 18 месяцев. Да. И сказали, что она умрет. Да. Бог полностью восстановил ее тело. Она вся была в гипсе. Она была в гипсе. Бог исцелил ее тело. Он избавил ее от всего. Он вел ее и направлял ее, и были определенные вещи, которые произошли уже не так давно. По-моему, Дженни вылетела из машины в той аварии, когда ей было 18 месяцев. 18 месяцев. Это было чудо. Поломала все кости, но выжила. Врачи сказали, что она умрет, но она выжила. Она выжила. И это было быстрое Молала чудо. Богу. Да. Бог был верен ей. И я не думаю, что я лично была готова встретиться с таким вызовом. На протяжении следующих двух недель мы поговорим о вызовах, которые приходят внезапно, потому что они могут принести с собой страх. Но Бог избавил ее. Он спас ее. Он освободил ее. Он направил ее в определенном направлении. Она открыла детский дом в Греции, который называется Дом Аба в Фессалониках. И это очень мощно. Она много сделала для Господа. И сейчас она уехала в одну страну, и я пытаюсь вспомнить, как называется эта страна. Так или иначе, она уехала в страну, которая в естественном мире является одной из самых небезопасных стран на Ближнем Востоке. И в то время я знала, что мне необходимо избавиться от страха. Да. Я знала, что мне нужно выбросить его. И я выступила против него. И все хорошо, все было убрано. И на этот раз я подумала, «Но у меня же нет страха в этом вопросе». Я даже не думала об этом, потому что я уже да? разобралась с этим. Но он сказал, что этот страх есть. Он сказал, «У тебя есть страх». Я подумала, что? Совсем нет, я не допускаю страх. И я говорила, «Нет, не ему». Я говорила, «Нет, себе». Я отказываюсь бояться. Когда Линдзи была в больнице, возможно, я расскажу эту историю завтра. Эти слова вышли из моего сердца. «Я отказываюсь бояться». Да, я помню это. И знаешь, мама, люди говорили мне, когда мы услышали, что ты сказала, и в ситуации, которая позже произошла со мной, и один человек столкнулся с той же болезнью, что и Линдзи. Это был Менингит. Он сказал, я слышал, как вы говорили об этом. Я ухватился за это и сказал это. И я прошел это так же, как и вы. И мой ребенок был исцелен. И когда я последние два дня молилась за эти передачи, у меня было слово от Господа что кто-то будет смотреть, и, возможно, таких людей будет несколько. И Господь сказал, кто-то, кто будет смотреть и узнавать о том, как нужно убирать страх, вскоре это спасет вашу жизнь. Это все изменит и спасет жизнь чего-то ребенка. Он не объяснил мне о том, как это может произойти, и, возможно, таких людей будет несколько. Но ухватитесь за это. Страх соединяет вас с желанием сатаны так же, как вера соединяет вас с Божьим желанием для вас. Совершенно верно. Страх открывает двери для сатаны. Сатана хотел бы остановить моего ребенка, и он хотел бы, чтобы то, чего я боялась, пришло ко мне, и она пострадала в той стране. Но этого не будет. Да. И причина, по которой это не произойдет, в том, что я была в таком положении, когда Господь мог сказать мне происходящим, и что мне нужно избавиться от страха. И если бы у меня была гордость... О нет, я разобралась со страхом. Я бы отбросила это. Вместо того, чтобы взять власть над страхом, или взять власть над тем, как Иисус говорил мне, если мы не остановимся... Не допускайте этого. И не сделаем это. Сатана будет держать нас на крючке. Что это? Ты уже говорила, допущенный страх... Это зараженная, это вера. зараженная вера. Да. Да? Это хорошее объяснение. Действительно. И на следующей неделе мы поговорим о том, как жить в свободе от страха. И позже, мама, я хотела бы, чтобы ты помолилась молитвой власти над страхом. Взяла власть над страхом, который есть у людей, и повела их в молитве с нами, потому что завтра мы поговорим о некоторых вещах в к евреям. И о том, что о страхе говорит Слово Божье. Это будет хорошая неделя. Здорово, я знаю, что так и будет. Мы прольем свет дьявола и изгоним его. Изгоним его. Аминь. Это будет здорово, Келли. Не пропустите это. И вы можете сказать своим детям, чтобы они посмотрели это. Им нужно знать о том, как расправляться со страхом. Вашей семье нужно знать это. Страх открывает дверь для дьявола, а Вера закрывает эту дверь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами снова Келли. У нее есть сегодня для нас много хорошего. Поэтому возьмите свою Библию. Добро пожаловать Келли. Спасибо, мама. Спасибо за то, что проповедуешь и учишь сегодня. Мы любим Слово Божье. И нам нравится делиться им. Мы любим его. И я вспомнила об одном месте Писания. Я не планировала читать его, но здесь сказано, что Иисус говорит. «Я провозглашу Твое имя моим братьям и сестрам. Я буду прославлять Тебя среди Твоих людей, которые собраны вместе». И мне только секунду назад стало ясно, что именно это мы и делаем. Он делает то же самое, что делаем мы. Он провозглашает имя Господа и прославляет Его перед Своими братьями и сестрами. И это честь делать то, что делает Иисус. Хвала Богу! Что бы сделал Иисус? Он бы сделал то, что сейчас будем делать. Провозглашать Слово Божье. Провозглашать Слово Божье. Провозглашать Его благость. Провозглашать нашу свободу. На этой и на следующей неделе мы говорим о свободе от страха. О жизни, свободной от страха. И это не что-то одноразовое, что вы делаете, и после этого вам не нужно разбираться со страхом. Страх — это дверь сатаны в нашу жизнь. Он лжет. Он, лжет. он лжет. Его оружие — это страх. Если он сможет заставить вас бояться, он получит возможность принести что-то в вашу жизнь. Если Он сможет держать вас в страхе, ваша вера будет автоматически нейтрализована. А нам это не нужно. Что Он приходит делать? Делать нам добро? Нет. Нет, Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И мы не даем Ему места во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вчера мы взяли власть над страхом. И мы стоим на этой молитве. Да, Вчера верно. мы говорили о том, что нужно позволить Господу показать вам. Мы поговорим об этом больше на передачах этой недели. Но позвольте ему сказать вам, «Послушай, у тебя тут есть страх». Вчера я начала говорить о том, как Бог показал мне, что у меня есть страх. И на этой неделе, всего день назад, я буду более точной. Я имею в виду, что это нормально. Ненормально иметь страх, но нормально... Вам нужно разбираться Нам с ним. нужно разбираться с ним и считать, что каким-то образом мы однажды получим иммунитет от страха, именно тогда мы начинаем позволять ему входить, потому что мы не уделяем должного внимания. Мы должны да. уделять внимание. Мы не должны позволять страху приходить. Даже Слово Божье говорит об этом в притче о пшенице и плевелах. Да. Написано что Иисус посеял пшеницу, а ночью пришел враг и посеял плевелы. Поэтому нам нужно знать об этом. Да, здорово. Если бы это не было секретом... Это хорошая аналогия. Это не было бы секретом. Я не знаю. Это имеет смысл? Иисус рассказал эту притчу. Возможно, это пугает, но я понимаю это. Хорошо. Дай опять мама. Да, потому что нам нужно знать об уловках и планах врага. И везде в Слове Божьем, и особенно, когда Господь начинает говорить о последних временах, Он говорит, что мы должны быть внимательными. Внимательными. Мы должны бодрствовать, вы должны знать. Поэтому просто думать «О, я сделал это, мне больше не нужно об этом слышать». Нет, нам нужно всегда быть открытыми к исправлениям со стороны Господа. И сейчас Он приносит исправление, как никогда раньше. И люди могут думать «Моя жизнь, что в ней происходит? Кажется, что я прохожу столько исправлений». Возможно, будет еще хуже, а может и нет. Если вы стремитесь к Господу, возможно, станет еще хуже. Необходимо помнить о том, что вы не можете одновременно ходить в страхе и в вере. Верно. Если вы не ходите в вере, вы не ходите в сверхъестественном. Вы живете в естественной, плотской, помоги себе сам, дьявольской жизни. Но мы не должны бояться. У нас есть вера. Верно. Мы избираем веру. И мы с тобой, Келли, все мы избрали веру. Мы избираем верить Богу и не бояться. И мы берем власть над страхом. Аминь. Аминь. И когда вы практикуете эти вещи, становится легче. Это становится естественным и образом даже... жизни, без сомнений. Верно. И когда вы практикуете эти вещи, вы более открыты для Господа, чтобы распознавать страх. Но если вы избираете не приходить к Господу, чтобы получить от Него исправление, вы можете просто подумать, нет, у меня все нормально. Я же хожу в церковь. Это хорошо, Я но... на этой неделе слушал послание веры. Я слушал передачи с Глорией Копланд. Это хорошо, но вам всегда нужно приходить к отцу, чтобы он показал вам. Однажды я поклонилась Господу. Это была моя последняя суббота. Никого не было дома. У меня пятеро детей, и все они были в разных местах. И дома не было внуков. Моей младшей дочери не было дома. В общем, никого не было дома. Я была одна. И я провела целый день в общении с Господом. И просто поклонялась, проводила с Ним время. У меня на крыльце был новый гамак. Я хотела его испытать. Мне это нравится. Я просто замечательно провела с Ним день. Но было много вещей, которые висели на мне, как гири. Вчера мы говорили, даже я могла понимать это, если вы чувствуете себя отягощенными, вы носите заботы. Да, верно. Если вы чувствуете себя отягощенными или заботитесь о чем-то, это еще один способ принятия страха. Это еще одно слово, описывающее страх. Да, верно. Убедитесь в том, что вы не называете страх другими словами. Если Господь показывает вам... Называйте его по имени и избавляйтесь от него. Запрещайте страху, потому Аминь. что Господь сказал нам стоять против страха. Поскольку, когда у нас есть страх, Он не может Смириться помочь нам... со страхом... Загрязнить веру. Загрязнить веру. И это делает вашу веру слабой. И ваша вера не действует. Она не сработает. И если вы не знаете об этом, то вы не знаете, почему ваша вера не работает. И это может привести вас к тому, что вы подумаете, «Наверное, Бог не хочет, чтобы у меня это было» или сатана будет вести вас по этой дороге вниз и говорить вам, «Бог просто не слышит твою молитву», или «Ты так глубоко в грехе, да. что Бог не может любить тебя», и так далее. Он просто лжец, потому что страх — это открытая дверь ко всей его лжи. И с этого я хочу начать сегодня говорить. В послании к евреям об этом говорится. У меня есть метод Глории Копленд когда мы рассматриваем стих за стихом, чтобы вы это поняли. Аминь. Аминь. Давайте прочитаем вторую главу «Послания к евреям». Здесь есть несколько замечательных стихов, которые я хотела бы прочитать, и затем мы перейдем к пятнадцатому стиху. В «Послании к евреям» 2.1.2 говорится, «Мы должны очень внимательно слушать истину, которую услышали». Это хорошее слово для сегодняшнего дня. Евреям что? Извини, вторая глава, первой и второй стихи. Чтобы мы не отошли от этого». Поэтому, если вы невнимательно слушаете, если вы невнимательно относитесь к этому, вы можете отойти в сторону. Отойти означает, что вы даже не видите, как далеко вы отошли. Вы когда-нибудь дрейфовали в море далеко от гавани? На надувном матрасе или лодке? Вы когда-нибудь отрывались от берега? Это легко сделать, когда течение подхватывает вас и уносит. И вы знаете, что у вас есть течение в этом мире и течение вашей жизни. И оно может отнести вас... От того, что вы знаете. Да. Ты читаешь из первой главы к евреям? Нет, это вторая глава к евреям. Это Первый было 2 1. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Мы не можем позволить нашей вере ускользнуть, нашим словам ускользнуть, нашему определению ускользнуть, тому, о чем мы верим Богу. Мы не можем позволить этому ускользнуть. Мы не можем отказаться от этого. Если вы верите Богу о чем-то, и вы верите, что вы получили это, то, как говорит Библия, стойте с этим. И когда дьявол говорит, ты не получишь свое исцеление, вы знаете, что уже получили его. Вы получили его из Слова Божьего, и я стою с этим во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Не сдавайтесь. Это очень важно. Да? Это перевод пэшель". От этого зависит жизнь. Да. Иногда от этого зависит ваша жизнь. Я думаю, что иногда люди думают, «Вы в служении, у вас все хорошо». Но знаете, у нас бывают трудные и сильные сражения. Вы думаете, что дьявол сказал, «Ах, они в служении, я просто не буду их беспокоить». Они слишком... Конечно, они нет. слишком сильны для меня. Конечно, мы хотим к этому прийти, когда он просто убегает. Мы просто не должны давать ему место. И он место. думает, что мы слишком сильны для него. Аминь. В переводе «пэшн» говорится, вот почему так крайне важно, чтобы все мы были более внимательны да. к истинам, которые мы услышали, чтобы мы не сбились с курса. Потому что если послание закона, связанное и подтвержденное ангелами, принесло наказание за каждое непослушное его нарушение, то насколько же больше мы должны ожидать наказания, если пренебрежем истинами, которые дают нам жизнь? Когда говорится о наказании, как мы должны избежать ловушки врага? Вы можете проклятие. сказать «проклятие» не уделяя внимания спасению, которое Бог обеспечил для нас. Здесь говорится, «Послание Божье было передано через ангелов и всегда стояло твердо». Верно. Это слово будет стоять твердо. Все остальное не является прочным. Если мы стоим на всем остальном, и оно разваливается, мы тоже упадем. Это история человека, который не построил свой дом на скале. Да, верно. Когда вы строите свой дом на песке, песок движется. Песок сыпется. Поэтому на чем вы строите свой дом? Если вы смотрите на обстоятельства, это приносит страх, и это подвергает риску ваш дом. Но если вы стоите на том, что является неизменным, благодарение Богу это остается за его слово. Верным, Бог остается да, истинным. Иисус остается истинным для вас. И даже когда вы что-то пропускаете, если вы смотрите на Него, Он исправит вас. Если мы стоим в вере и смотрим на Иисуса, позволяем Ему разговаривать с нами, поклоняемся Ему, Он нам объяснит все, что нужно, даже если для этого потребуется время. Как однажды Он сказал мне в выходные, «У тебя есть много страхов». Я даже не думала об этом. Я думала, что это просто переживание. Да. И одно из них было связано с тем, что моя дочь Дженни уехала на Ближний Восток, в очень небезопасную страну я не понимала, что ходила в страхе. Я просто продолжала жить, как раньше, потому что уже разобралась со страхом. Я уже цитировала места Писания, я уже помолилась об этом и помолилась за нее. Держитесь твердо. Но я поняла, что во время этого путешествия в молитвах, которыми я молилась, не было столько веры, как я думала, потому что у меня был страх. А я даже об этом не знала. Но я взяла власть над страхом, изгнала его, и в следующий раз, когда я встретилась с Дженни, я начала говорить с ней о ее путешествии. И Слово от Господа начало приходить относительно ангелов и защиты. И для этого была причина. Фактически, я думаю, что молилась за нее по пути в аэропорт. И это просто вышло из меня. Это вышло. Аминь. То же самое произошло, когда Линдзи была в больнице. Врачи сказали, что у нее менингит. Возможно, вы слышали эту историю. Я кратко перескажу ее. Она была без сознания. Многие дети тогда умерли от менингита. И второй врач сказал слово минингит, и они забрали ее. Сделали анализ спиномозговой жидкости, и я почувствовала себя обессиленной. Я вышла из палаты и зашла в коридор. И, конечно же, врач подумал, что не так с этой женщиной. Но я просто развернулась, оставила ее в палате, вышла в коридор, и все местописания об исцелении и свободе и избавления были внутри меня. Но я не могла ни одного из них произнести. Я чувствовала себя связанной. Я чувствовала себя так, будто мне скотчем привязали руки к телу. я не могла двигать ими. И моя сестра подошла ко мне и спросила, что с ней. Я даже не ответила ей. Иногда быть в хорошей компании очень помогает. Да. Я сказала, я отказываюсь бояться. И внезапно эти узы как будто упали с меня. Цепи разбились. Я чувствовала себя так, будто все это ослабело. А все, что потребовалось, это просто провозглашение веры. Я сделала выбор. Когда Иисус сказал Марфе, что Мария избрала благую часть, то, что будет ей на пользу, да. я избрала не подчиняться страху. И внезапно изнутри меня, я даже не помню все, что я потом говорила моей сестре, но это начало выходить из меня. Это победа. Я сказала, да. Иисус пролил свою кровь за меня и за Линди. Она исцелена его ранами. Она будет жить и не умрет. И то, что вы знаете, что вам нужно сказать, да. когда оно потребуется. Мне нужно было противостать страху для того, чтобы эти правильные вещи прозвучали из меня. Да. То есть я была в вузах, пока не отказалась принимать страх. Хвала Богу. И об этом говорится в послании к евреям. Я хочу указать на это. Потому что мы все это время говорим о страхе. И я хочу, чтобы мы понимали эти вещи, потому что Иисус – тот, кто победил страх. И мы уже говорили о свободе от страха. Я говорила о том, что единственный реальный способ быть свободным от страха в том, чтобы смотреть на Иисуса и понимать Его спасение, и верить в Его спасение. Да. Верить в Него. Быть наполненными верой. Это означает, что вам не обязательно иметь все правильные ответы в одно мгновение. Вы будете видеть, что делать в следующие несколько недель. Вам даже не нужно получать сразу все правильные ответы. Если вы смотрите на Него, Он даст их вам. Это то, что есть в Нем. Это то, кем Он есть. И здесь это доказывается. Я хочу прочитать это. Здесь написано в девятом стихе. Какая глава? Евреям 2.9. Здесь говорится, по благодати Божьей Иисус вкусил смерть за всех. Да. Бог, для которого и через которого все было создано, избрал привести многих сыновей в славу. И единственным правильным решением было сделать Иисуса через Его страдания совершенным лидером. Совершенным лидером. Я просто хотела сказать об этом. Он совершенный лидер. И Он вел меня на этой неделе, указывая на тот страх, который у меня был. Он провел меня. Так же, как и в случае с Ринди. Да, хвала Богу. Он провел меня к тому, что мне нужно было сказать и сделать. Он дал мне слова, и мы прошли это. Она была исцелена в течение суток. Нет, через 20 часов. Хвала Богу. Она была уже свободна. Здорово, не так ли? Это удивительно. И это было человек. Мы так благодарны. Я тоже. Здесь сказано «совершенный лидер». Мы должны повесить это на зеркале. Он — совершенный лидер, который приводит меня к спасению. Хвала Богу. И это не просто означает принять Верно. Его как вашего Господа и Спасителя. Здесь просто говорится «Хорошо, я буду следовать за тобой, Иисус». Вы просто подчиняете себя Ему. Иногда мы думаем, что спасение – это то, что произошло в тот день, когда я спаслась. Это спасение от греха. Это спасение от разных вещей. Но это спасение от проклятия, нищеты, болезней недугов. Каждый день. Спасение включает в себя то, что Иисус принес нам, включает в себя все хорошее и убирает все плохое. Все. Хвала Богу. Ты проповедовала серию проповедей, которые я хорошо помню. Я уже давно ее не слушала. Мне нужно вернуться к ней и послушать снова. Да, Она называется амин. «Такое великое спасение». Он — это великое спасение. Да, это просто... Хвала Богу. Когда вы спаслись, в тот день, когда вы спаслись, вы дали ему возможность вести вас в вашем спасении каждый день, до конца вашей жизни. Верно. Да. А теперь нам нужно быть внимательными. Он будет говорить с вами. Необходимо, чтобы его слово было перед вашими глазами, входило в ваши уши, в ваши сердца, и тогда придет вера. Когда вы внимательны к тому, что вы слышите в своем духе к записанному в Слове Божьем, вы будете в безопасности. Вы делаете то, что ваш лидер говорит вам. Верно. Следуйте за лидером. Хвала вот Богу. Вот в чем суть жизни с Богом. И, конечно же, это замечательная жизнь свободы в нем. Свобода от страха, свободы от болезней. Боже свобода мой, от... вам нечего бояться? Нечего, потому что нам есть за кем идти. И здесь говорится, он совершенный лидер. Это новый живой перевод который может привести их к спасению. И теперь Иисус тот, кто делает святыми нас. У нас тот же Отец. Вот почему Иисус не стыдится называть нас своими братьями и сестрами. Он равен нам. У нас тот же Отец. Иисус ведет нас во всем. Иисус говорит нам слова Отца. Хвала Богу. У нас есть Отец, который любит нас. По этой причине мы не должны бояться. У нас есть Отец, который любит нас. Зная это, зная, что Божья любовь изгоняет страх, поскольку Он любит вас и послал Иисуса. Он послал Своего Сына Иисуса. Иисус сделал все, что нужно, да. чтобы спасти нас. Я Хала хочу прочитать Богу. одну заметку из моей Библии. Это одна из Библий с комментариями. Здесь говорится, автор делает ударение на истинной человеческой природе Иисуса. Тропа, которую Он проложил как страдающий искупитель, была правильной. Потому что именно поэтому Иисус был сделан совершенным. Это не означает, что Иисуса были какие-то нравственные недостатки, но что Он стал совершенным или во всей полноте как Спаситель. Из-за искушений Он стал совершенным как Спаситель. А пострадав от искушения и смерти, Он получил право, как наш лидер, который шел впереди нас, открыть для нас путь спасения. Я не знаю. Хвала Богу. Я чувствую, что кому-то сегодня это нужно было услышать. И мы говорим о том, чтобы быть свободными от страха. И есть причина, по которой мы можем быть свободными Верно. от страха. Благодаря Иисусу и тому, что мы смотрим на Него, и Он и скажет что, он вам, что И Он понес проклятие за нас. А все плохое под проклятием. Поэтому все Он плохое. позаботился обо всем. Обо всем. Все, что нам нужно сделать, это принять Его и делать то, что Он говорит. И Он позаботится обо всем в нашей жизни. Мама, есть песня поклонения, которая мне нравится. И в ней такие слова. Для каждого страха есть пустая гробница. Здорово. Здорово, не так ли? Нет такого страха, да. с которым уже не Верно. разобрались. И здесь говорится в 14 стихе, «Поскольку Божьи дети являются человеческими существами, созданными из плоти и крови, то и Сын также стал плотью и кровью, то есть той же плотью и кровью, как у Меня, и она может страдать, как и Моя плоть и кровь, потому что Он мог умереть только как человек, и только смертью Он мог разбить силу дьявола, обладающего силой смерти». Только таким образом он смог освободить всех, кто всю свою жизнь жил как раб из-за страха смерти. Он понес за нас проклятие. Все проклятие. Если вы прочитаете Второзаконие 28, то все плохое находится под проклятием. Иисус понес это за меня, он понес это за вас, и он понес это за Келли. Он взял это. Мы просто принимаем его, и мы свободны. И мы делаем то, что он говорит. И остаемся свободными, слава Богу. И здесь сказано, благодаря тому, что он прошел, он способен помогать нам, когда мы что-то проходим. Нет ничего такого, через что вы проходили, или будете проходить в будущем, или, возможно, уже прошли. Верно. И чем бы он уже не позаботился. слава Богу. Поэтому нет причин бояться, когда вы смотрите на своего лидера. И давайте прочитаем вторую главу послания к евреям в расширенном переводе Библии. У меня здесь две версии этого перевода. У меня все больше и больше этих версий. Мне это нравится. Но в классическом расширенном переводе, который, скорее всего, есть у вас, сказано, поскольку эти его дети причастны плоти и крови физической природе человеческих существ, то и он подобным образом стал участником той же природы, чтобы, пройдя смерть, он мог свести на нет и сделать абсолютно беспомощным того, кто имел силу смерти. Мне нравится, что говорит папа. Дьявол большой ноль. Сатана большой да. ноль, дьявол, который пытается запугать вас, большой ноль. Время и стекло. Да. Мое время и стекло. Да. Мы продолжим завтра. А пока оставайтесь с нами. Мы с Келли продолжим об этом завтра. Аллилуйя. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, я Глория Коупленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами снова Келли, у нее есть для нас хорошее слово. Чем больше мы слышим Слово Божьего, чем больше оно входит в наши глаза, в наши уши, в наше сердце, тем свободнее мы становимся. Аллилуйя, мне нравится быть свободной. Добро пожаловать, Спасибо, Келли. Мама. Вчера мы говорили о, извините, вторая глава послания к евреям, о том, чтобы быть свободными от страха. О том, чтобы позволить Господу указать вам на ваши страхи, о которых вы даже не подозреваете. И в течение следующих двух недель мы будем говорить о свободе от страха, о том, как жить жизнью свободной от страха, и что для этого потребуется определенное решение. Да. И главное, что необходимо решение, смотреть на Иисуса, поставить себя в такое положение, когда Он может показывать вам что-то указывать на определенные вещи и говорить. Избавься от этого. Возможно, есть какие-то вещи, которые, по вашему мнению, не связаны со страхом. Я сейчас чувствую водительство говорить об этом. И затем мы вернемся к второй главе послания к евреям. Но сейчас я хотела бы кое-что сказать. Недавно Господь сказал мне о необходимости простить одного человека. Я на самом деле даже не думала, что у меня есть в сердце непрощения к этому человеку. Позвольте мне вернуться немного назад. Он сказал мне, что я должна извиниться перед тем человеком. Я не считала, что я должна извиняться, но так считал Господь. И он начал говорить со мной о том, чтобы я извинилась. Я спросила, «Господь, серьезно? Это такая мелочь по сравнению с тем, как этот человек поступил со мной?» И это естественный способ мышления. Вы просто думаете, «Это такая мелочь по сравнению с тем, как они поступили со мной». И я думаю, что иногда, когда вы говорите что-то подобное Господу, Он ничего не отвечает. Вы ничего не слышите в ответ. Но однажды Он действительно помог мне разобраться с этим. И это правда, что у вас есть определенная шкала или мера. У вас есть определенная мера в вашей жизни. «Я сделала это, оно небольшое». А вот этот человек сделал то, и по сравнению с тем, что сделала я, оно большое и я увидела, что у меня есть вещи, за которые я должна извиниться и убрать эту меру. Для меня это не выглядело чем-то большим. Но если вы уберете эту меру, и Господь так и сказал, убери ее, это оставляет вас тем, что Иисус сказал вам выбросить из вашей жизни. Когда Он говорит вам о чем-то подобном, вам необходимо взять это и сделать то, что Он говорит, избавиться от этого. Выбросить это. Выбросить. Избавиться от этого. Его не беспокоило. Конечно же, его беспокоит тот другой человек. Но он делал это для меня, чтобы забрать что-то из моей жизни. Да. Я так и сделала. Я позвонила тому человеку и извинилась. Конечно, это удивило его. Было несколько человек, перед которыми он сказал мне извиниться за разные вещи. И сейчас я благодарна за это потому что это могло остаться бы в моем сердце навсегда. И мой Спаситель не мог бы показать мне это. Но Он спас меня не только от моих грехов, но и от меня самой. Я позвонила тому человеку, покаялась и извинилась. Это было неправильно, понимаете? Это удивило того человека. Но то мгновение стало поворотным пунктом в определенных вещах для меня. И я не понимала этого, пока не посмотрела назад и не увидела, что у меня был страх относительно некоторых вещей, которые были полностью связаны с этим. Честно говоря, это казалось таким маленьким. Если уже рассказывать о том, что произошло, то я опоздала. Но в моем сердце было кое-что другое, что Господь хотел мне помочь увидеть. Вы можете подумать, «Ну, когда вы опаздываете, вы просто говорите, «Прошу прощения, я опоздала, и все». Но для меня в моем сердце было кое-что еще». Что заставило меня опоздать в тот день. И когда я извинилась, когда я покаялась, если посмотреть назад, то есть определенные вещи, относительно которых у меня был страх. Но его больше нет. Хвала Богу. Его просто нет. И даже определенные вещи, обстоятельства, которые вызывали у меня озабоченность, я уверена, что никогда не думала о том, что у меня был страх. Но я была озабочена определенными вещами, и этих обстоятельств уже больше нет. И если посмотреть, с чем это связано, все возвращается к тому случаю, Мала когда Богу. я извинилась и покаялась. О чем и сказал мне Господь. И когда я начала говорить о том, чтобы покаяться, или попросить у кого-то прощения, вы можете подумать, о чем она говорит. Это вроде не касается свободы от страха, но на самом деле касалось. Я просто не знала об этом. Вы не знали об этом, пока я не рассказала свою историю. Но Иисус знает корень каждого страха. Да. Если вы позволите Ему быть вашим спасителем... Вчера мы говорили о том, что Он наш спаситель. Он наш спаситель каждый день. Он тот, кто не позволяет вам держать эти вещи в своем сердце. И Он помогает вам избавиться от них. Хвала Богу. Избавиться от них изо дня в день. Да. Избавляться от всего старого. Он может помочь вам найти те вещи, которым столько же лет, сколько и вам, понимаете? Мне 53. И со мной произошла одна вещь, когда мне было три года. И никто, кроме Господа, не мог показать мне это. Но когда Он показал мне, я освободилась. Освободилась от страха, о котором даже не подозревала. Многие из этих вещей пускают глубокие корни. И это легко увидеть, потому что Библия говорит, что Он хорошо знает, что у нас внутри. В Псалме 138 говорится, что Он знает все сказано, о вас. сказано, что Он знает каждое слово. Каждое слово, прежде чем вы его скажете. Боже мой. Он знает, о чем вы думаете. Он знает ваше сердце. Другие люди не знают, о чем вы думаете, это хорошо, не так ли? Но Он знает каждое слово. И Он знает, как добраться до корня всего, что там есть. И когда вы открываете свое сердце перед Ним, это а убирает ним. давление. Быть вы попадаете в лучшие руки. Да. И вчера мы читали о том, насколько он совершенен. Послание к евреям, вторая глава, 10 стих. Мы видели это. И в моей Библии сказано, он соответствует всем требованиям, как наш совершенный лидер, потому что он прошел этот путь до нас. В переводе Пэша на нем говорится. В десятом стихе сказано, это красота Бога, который создал все для своей славы и поставил первопроходца нашего спасения. Здорово, не так ли? Да. Он первопроходец. Он пошел туда да, первым. конечно. Он сошел в ад, чтобы воскреснуть, и чтобы иметь возможность получить... Он заплатил за нас цену. Все. Да. Цену. Здесь сказано, вот как он приводит своих многих сыновей и дочерей, чтобы они могли разделить с ними его славу. Здесь говорится, он ведет нас. Он совершенный лидер который нужен для того, чтобы привести нас к нашему спасению. Поэтому нам нечего бояться. Он уже все прошел. И вот почему говорится в 14 стихе. Только посредством смерти он мог разбить силу дьявола, обладавшего силой или властью смерти. У сатаны была сила смерти. Иисус разбил ее и забрал у него эту власть. И Библия говорит что он дал эти ключи нам. И он дал власть над смертью в имя свое. Только так он смог освободить всех, кто всю свою жизнь был подвержен рабству страха смерти. Я хочу прочитать здесь еще пару стихов. На этом мы остановились. Здесь сказано, он сделал это, чтобы он смог пережить смерть. Послушай это, мама. Чтобы аннулировать последствия запугивания обвинителя, то есть сатаны. Он тот, кто взращивает страх. Он тот, кто взращивает заботы. Да. Он тот, кто приносит страх. Потому что страх Верно? дает ему место. Именно это ему нужно. Он хочет быть кем-то. Он хочет получить он место. Он хочет быть господином нашей жизни. Так же, как он стал господином жизни Евы. Да. Он принес ей страх, что она не имеет того, что заслуживает. Да. Или же... Да. Итак, страх. Я записала некоторые страхи, которые прочитаю через минуту. Есть намного больше. Но как мы уже говорили об одном из них? Или только Господь показал мне это в моем сердце? Запишите, чтобы вы могли взять это. над ними власть и подумать, что он скажет вам, если это поднимается внутри вас. И это то, с чем вы разбираетесь. Но для Евы это был страх, что она пропустит что-то. Страх, что Бог удерживает что-то. Страх, что она не получит то, чего заслуживает. Сатана пришел с этой ложью. Основание этой лжи — страх того, что вы брошены. Вы можете посмотреть на все это, и оно основано на страхе быть оставленными. Слово Божье говорит, что мы не оставлены. Даже в трудные времена, во втором послании Коринфянам 4, говорится, «Бог никогда не оставит вас». Слава Богу. Здорово, не так ли? Да. Мы никогда не оставлены. Но сатана, конечно же, хотел бы солгать нам и сказать, что мы оставлены. Но это не так, и он лжец. Здесь говорится, «Он пришел, чтобы аннулировать последствия запугивания обвинителя, который держал против нас силу смерти». Приняв смерть, Иисус освободил тех, кто всю свою жизнь жил в узах ужасающего страха смерти. И в 18 стихе говорится, «Он пострадал и прошел все испытания и искушения, чтобы он мог помочь нам каждый раз, когда мы проходим жизненные испытания». Хвала Богу! В сноске здесь говорится, что с арамейского это можно перевести так, чтобы он мог стать Господом царственных священников. Хвала Богу! Вот стих, который идет перед ним. Он сделал нас братьями и сестрами и стал нашим милостивым, верным и заботливым. Что означает «заботливым»? Это помогать, вести, воспитывать. Вот что находится в этом стихе. И вот что Он делает для нас. Когда мы смотрим на Него, Он это делает. Он проводит нас во на трудностей. И мы знаем это. Да. Он будет вести нас в процессе взросления. Он будет выводить нас из-под сатаны. Он будет выводить нас из того, что стало результатом нашего собственного неразумного выбора. Он да. поможет нам не делать такой выбор. Он милостивый, благодарение Богу. Да. Об этом говорится в расширенном переводе. Я хочу прочитать из него. Поскольку эти дети его состоят из плоти и крови и физической природы человеческих существ, он сам подобным образом стал причастником этой природы. Он стал плотью и кровью. Чтобы, пройдя смерть, он смог свести на ничто. Вот на чем мы вчера остановились. Ничто. Мой папа говорит, что сатана — это большой ноль. Иисус лишил всякого влияния того, кто имел силу смерти. Вы знали, что сатана хочет, чтобы вы боялись? Он большой ноль. Скажите прямо сейчас. Сатана — большой ноль. Сатана — большой ноль. Иисус мой совершенный лидер и спаситель. Иисус мой совершенный лидер и спаситель. У меня нет страха. У меня нет страха. И здесь говорится, чтобы он мог избавить и полностью освободить всех тех, кто через страх смерти содержался в узах всю свою жизнь. Это говорит нам об узах, в которых мы были во всем, в любой день, в любое время, в любое мгновение, в любой сфере. А все из-за этого преследующего страха. Страх преследует... Страх смерти. Страх смерти. Это основа всех уз. Если у вас есть страх, вы в узах, и когда Господь... Чтобы к ним пришел страх. Вот почему он открывает дверь. Вера закрывает дверь перед дьяволом, а страх открывает двери дьяволу. Мы просто не должны бояться. Мы просто не можем иметь страх и быть свободными. Хвала Богу. У вас было много возможностей испугаться? Они есть у каждого. У каждого. И я не думаю, что люди останавливаются и думают об этом. Все так поглощены своими страхами, да. что вы забываете о том, что другим людям тоже есть с чем разобраться. Но каждый раз, когда я наблюдала за тем, как вы с папой противостоите страху, и когда вы противостоите страху, вы получаете да. ответы. Когда вы противостоите страху, приходят ответы. Иначе вы находитесь в узах. И слово «преследующий», я посмотрела его значение. Здесь говорится «пребывающий в сознании». Да, это хороший способ описать Если это. у вас есть страх или какой-то давний страх, вы думаете, «я уже разобралась с ним». Нет. Он может оставаться в вашем сознании, если вы не придете к Иисусу и не избавитесь от вы Него. Вы когда-нибудь слышали такое выражение? «У меня навязчивый страх». страх. Навязчивый Таким страх. он и есть. Преследующий навязчивый Это описывает Его. Так говорят люди. Итак, преследующий вас страх? Есть люди, которые боятся чего-то. И, возможно, они разбираются с чем-то. Но основание этого страха находится здесь. А Иисус хочет помочь вам убрать его. О, как да. убрать занозу? Он может помочь вам убрать основания этого страха. Это может касаться ваших детей. Вера уберет страх. Верьте Слову Божьему и тому, что Он говорит вам. Он понес ваши недуги, взял ваши болезни. Это убирает страх. И если вы позволите этому Слову войти, оно уберет страх болезней и недугов. Верно. Чтобы вера могла сделать свою работу. Аллилуйя. Поэтому, когда вы читаете Его Слово, да. если вы верите Ему, и вы осознаете, что Его любовь... Возьмите это. Он пришел, потому что любил. Бог Отец послал Иисуса прийти и пройти все это, умереть на кресте за нас, заплатить цену, чтобы нам не пришлось иметь страх. И все это благодаря Божьей любви. Он так сильно любит вас. Когда вы понимаете это, это позволяет вам принять все, что Он говорит. Аминь. И избрать верить этому. И ваша вера будет стоять. Но когда у вас есть спрятанные потайные страхи, с которыми вы не разобрались, и вы не позволили Иисусу помочь вам увидеть их, то вы думаете, что вы стоите вере. Но ответ может прийти позже из-за такого тайного страха. Но у нас есть Спаситель, который показывает нам эти тайные вещи. Да. И когда Он показывает вам, не терпите их. Опять-таки, мы, наверное, говорим это каждый день. По-моему, в расширенном переводе Библии говорится о преследующем страхе. Да. Когда вы преследуемы, преследуемы. чем -то. И оно навязывается вам. Оно приходит к вам все время. Есть много таких людей, которые связаны преследующим их страхом смерти. И это открывает двери для дьявола. Именно отсюда это приходит. И вы не можете иметь преследующего вас страх и веру в одном и том же сосуде. И здесь есть также связь с хождением в любви. Я думаю... Что если вы не ходите в любви... Да. Это все равно, что идти вниз по дороге. Если вы не ходите да. в любви... Вы на самом деле противостоите любви Божьей в вас. Верно? Если я не хожу в любви с вами, я противостою Божьей любви во мне, чтобы простить и ходить в любви с вами. Но если вы не можете противостоять этому таким способом и не противостоять этим способом, и даже Иисус сказал, если вы не прощаете, Отец Небесный не сможет простить вас. И главное вас. вот в чем. Я думаю, что мы уже сказали об этом, но вера, как написано в Библии, вера действует... Любовью. любовью. Поэтому если мы не ходим в любви, наша вера не действует. Что нам нужно сделать в таком случае? Нам нужно прощать. И Библия говорит, если имеете что против кого, прощайте. И тогда вы свободны. Да. К тому же непрощением вы не заденете других людей, вы сделаете только хуже себе. И оставите открытую дверь для сатаны, чтобы он приносил страх туда, куда да. ему нужно, Получил и посадил место. вас на крючок. Поэтому, если мы понимаем все эти вещи, оно имеет много да. смысла. Потому что, если я хожу в любви, я прощаю вас, или хожу в любви с вами, то я хожу в любви, которая изгоняет да. страх. Потому что не только я хожу в любви с вами, я усиливаю его любовь в своей жизни. Да, аминь. И это изгоняет страх. Да. Непрощение не имеет будущего. Есть способ. У него нет будущего. Которыми мы впускаем страх. Нет хорошего будущего. В непрощении нет хорошего будущего. Да. И это огромная открытая дверь для страха. И, возможно, вы даже не понимаете этого. Возможно, вы думаете, ну, я не боюсь. Я залезаю на скалы, и я не боюсь. «Я езжу в опасные страны», но затем вы переживаете в своих финансах. Да, это хороший пример. Мы не можем вот так вот взять и разделить эти вещи в нашей жизни. Вы не можете сказать «Я получу мое исцеление, потому что у меня нет страха, что я заболею». Но затем вы боитесь чего-то другого. Это повлияет на ваше исцеление, потому что этот страх внутри вас. Да. Вера и страх не действуют вместе. Правильно. И мы говорим то, что сказал Брат Копленд. Загрязненная вера, нет терпимость к страху, вера. это загрязненная вера. И здесь говорится о преследующей, пребывающей в сознании, долго не забывающейся, постоянно всплывающей, настойчиво всплывающей, обеспокоенной, расстроенной. Я не могу прочитать свои слова. Я не могу прочитать то, что здесь говорится. Мне нужны мои очки. У меня плохой почерк. Тревога. То, что... Похоже на другое слово, то, что вызывает тревогу. Все эти вещи загрязняют наше сознание. И давайте поговорим сейчас о практической стороне. Я действительно получила побуждение от Господа поговорить о практической стороне. Когда мы смотрим что-то страшное, мы позволяем этому проходить да, в наши так глаза, и есть. в наши уши, в наши уста. Если вы говорите, это испугало меня до смерти. Вы просто приглашаете страх. Если вы смотрите фильмы ужасов, или позволяете своим детям смотреть фильмы ужасов, потом вы смеетесь над ними. Но если вы увидели то, что испугало вас, вы пригласили страх в свою жизнь. И здесь говорится, что он преследует вас, он остается в вашем сознании. Поэтому всеми возможными способами закрывайте каждую дверь для страха чтобы он не вошел. Да, и просто скажите нет всему этому, потому что сатана хочет подцепить вас на свой крючок. Да. Здесь говорится, что преследующий страх ⁇ это то, что помещает людей в узы. Вера и страх не живут вместе. Поэтому вам необходимо избавиться от страха и принять веру. Веру в Иисуса. Когда вы верите в Иисуса, вы освобождаетесь, но страх держит вас в узах. И также помните, что в Библии ясно сказано, что делать с верой. Изгоните страх. Я имела в виду, что делать со страхом. Изгоните страх. Изгоните его. Не терпите его, не смиряйтесь с ним. Избавьтесь от него, запретите ему, назовите его по имени и прикажите ему убраться во имя Иисуса. Нам необходимо применять власть. Иисус дал нам свое имя. У нас есть власть, и это зависит от нас. Это наша ответственность применять, применять ее. ее Аминь. и изгонять страх. Я назову здесь пару видов страха, и на сегодня мы закончим. Мы продолжим завтра. Страх потерпеть поражение. Страх прошлого. Страх, что это повлияет на ваше будущее. Страх, что прошлое откроется. Страх да. быть разоблаченными. Да. Страх за своих детей. Страх будущего. Когда вы боитесь за своих детей, это огромная открытая дверь. Вы можете не бояться за себя, но вы боитесь за своих детей, что в свою очередь заставляет вас бояться за себя. Потому что вы знаете, что вы будете чувствовать, если что-то произойдет с вашими детьми. Страх, что вы ничего не сможете изменить. Страх промахнуться. Страх того, что с вами обойдутся неправильно. Хорошо. Хвала Богу. 15 секунд. У тебя есть 15 секунд. У меня есть 15 секунд. Страх, что у тебя закончится Страх, время. Страх, что закончится время. Узы. Позвольте мне сказать вам, что такое узы: быть связанными или находиться под властью внешней силы или контроля. Аминь. Слава Богу. Я сделала это. Мы принимаем нашу свободу во имя Иисуса. Мы с Келли вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами снова Келли Коупланд, и у нее есть хорошие вещи и Слово Божьего. Вы просто наслаждаетесь, узнавая, что Бог говорит в Своем Слове, не так ли? Все это хорошо, это хорошо для вас, это хорошо для меня, это аминь. хорошо для Хо Келли, Бу -бу. аминь. Что мы будем делать сегодня, Мы Келли? продолжаем говорить на это и на следующей неделе. Мы говорим о жизни, свободной от страха. Это звучит здорово. Это нужный предмет на каждый день. Да. Но мы свободны. Иисус сделал нас свободными. Он сделал все, что нужно, чтобы освободить нас от уст страха. Верно. Вчера мы читали во второй главе послания к евреям. У меня есть Библия, одна из моих старых Библий. Неважно, что она вся порванная, в ней есть хорошие заметки. Мне она просто нравится. Большинство из заметок хорошие. Верно? И я записала в этой Библии. Однажды папа сказал кое-что, и я записала это в 12 главе послания к евреям. Никогда не позволяйте дьяволу видеть, что вы вспотели. Потому что, как мы уже говорили, это происходит благодаря преследующему страху смерти, из-за которого да. люди всю свою жизнь жили в рабстве. Под контролем врага, под контролем того, что он да, хотел верно. для вас. А не то, что Бог хотел для вас. Именно вера ставит вас под контроль того, что Иисус хочет для вас. Да. Но страх ставил вас под контроль того, что сатана хочет для вас. Понимаете? Это ключ к жизни или смерти. Это Верно. в большей мере ключ. Когда вы избираете ходить в страхе, вы открываете дверь для дьявола. Мы уже говорили об этом на этой неделе. И вы можете зайти на KCM URGA и посмотреть передачи, которые пропустили. Было интересно говорить об этом, потому что это многое показывает, когда вы начинаете думать о том, чтобы починить свою жизнь Иисусу, чтобы он указывал вам, что в ней есть. И сегодня я хочу об этом говорить. Мы уже немного говорили об этом, но я хочу поговорить о том, чтобы позволить ему ставить вам диагноз. Понимаете? Здорово. Мы читаем во второй главе послание к евреям. Он стал нашим совершенным лидером, потому что он прошел искушение и все то, что проходим мы, но не согрешил. И это не для того, чтобы он сказал, «Я хороший, а вы нет». Он сделал себя, свое слово, свою мудрость и свою силу доступными для нас, чтобы мы ходили той же дорогой, проходя что-то и выходя из этого так, будто он сам это делает, потому что он проходит все это с нами. И если мы слушаем его, мы будем такими же, как и он. Когда люди хотели атаковать его и схватить его, он стал невидим для них. Да, куда он ушел? У нас может быть вера в то, что он спасает нас, и это все, что нужно, и он сделает так, что мы станем невидимы. Во время одной конференции, которую мы проводили летом, мы говорили детям о том, чтобы стать невидимыми, используя свою веру. Возможно, вам кажется это не связанным, но Иисус использовал свою веру, чтобы стать невидимым. И когда мы ходим в вере, сатана не может поймать нас. Ему ни за что ухватиться. Да. Когда мы передаем ему крючок страха, мы попадаемся на то, что он хочет для нас. А когда мы цепляемся за веру, мы цепляемся за то, что Бог хочет для нас, и за его план для нас. А его план хороший, всегда хороший. Вы можете да? полагаться на него. Вы можете полагаться на тот факт, что его план... Однажды я слышала кое-что. Кто это был? По-моему, это была Мишель Бахман. Она проводила в нашей церкви весеннюю женскую конференцию. И на одном из собраний этой конференции она сказала следующее. «Знаете, я почти слышу, как Бог говорит, у меня есть план для вас. Знаете, женщинам не нравится, когда люди говорят нам, о чем мы думаем. И мы можем сказать, я знаю, о чем я думаю, вам не нужно говорить мне, о чем я думаю». И она сказала, «Я просто слышу, как Бог говорит, я знаю планы, которые у меня для вас есть. Прекратите говорить мне, что я не хочу исцелить вас. Не говорите мне, что я не хочу сводить вас. вас». «Не говорите мне, что я не хочу освободить ваших детей». Это так сильно возгрело меня, потому что он знает планы, которые имеет для нас. Да. Более того, он записал их в Библии. Да, конечно. И он послал нам Спасителя, чтобы приобрести их для нас. Поэтому все, что нужно было сделать да. для нас, чтобы мы были свободными, уже сделано. Все, кроме нашего принятия. Но наше положение в том, что мы должны принять. А страх — это единственное орудие, оно достаточно сильное. Страх — это единственное орудие, которое сатана имеет, чтобы помешать нам принимать от Бога. Он использует страх для того, чтобы подбить вас согрешить. Он использует страх, чтобы вы не ухватились за обетование Божье. Он использует страх, чтобы вы не ходили в любви. Я сегодня хочу сказать вам... Вчера мы говорили о разных странах. Но сегодня я хочу пойти дальше и поговорить о Марии и Марфе. Поговорить о страхе. Я думала о них, и вот какой был страх у Марфе. Вы можете описать его разными словами, но одна вещь, которая была у нее, это страх того, что с ней поступят не так, как нужно. Она думала, это нечестно. И знаете, у каждого из нас есть основания сказать эти слова. Интересно. Возможно, с вами поступали плохо из-за вашего цвета кожи или возраста. Возможно, с вами поступали плохо, потому что у вас было недостаточно денег. Вы чувствуете, что с вами поступили несправедливо. С вами на самом деле могли поступить несправедливо. Но Иисус – ответ на это. И когда вы приходите к Нему без страха, вы получаете свои ответы. Даже если у вас есть страх, идите к Нему и позвольте Ему очистить вас. Позвольте Ему показать вам, что делать. Позвольте Ему показать вам, что говорить. Я не думаю, что Марфа считала, что у нее был страх. Сегодня утром я сказала кое-что своей дочери Эмили. Я сказала ей, «Эмили Джин Энн». Ее среднее имя Джин. И я просто обратилась к ней и назвала ее полное имя. Не так, как я это делаю обычно. Я просто назвала ее полное имя. Я назвала ее полное имя, и я не собиралась наказывать ее. Я даже не помню, почему я это сказала. Да, это строго. Но она ответила: "Похоже у меня неприятности". Эмили Джинэн. Но знаете, я всегда говорила, что если кто-то называет вас по полному имени, это значит, что да, у вас неприятности. Верно. Как Глория верно. И лишь если бы ко мне так обращались. У вас неприятности, если вас называют полным именем. Но Иисус повторял имя Марфы. Он сказал Марфа Марфа, как будто ты глупышка. Когда вы говорите кому-то Глория Глория? Я слышу только сострадание в его голосе. Он знает ее имя, и он называет ее по имени. И он говорит ей о том, с чем она имеет дело. Алла Богу. И мы должны понимать, что мы не приходим к нашему Иисусу со стыдом. Если в нашей жизни есть стыд и гордость, если вы попросите его, он покажет вам, почему они есть, чтобы он мог убрать их, и вы могли избавиться от них. Но вы можете отказаться от этого. Вы можете отказаться от стыда, гордости и Вы можете и страха. попросить прощения. Если вы чего-то стыдитесь, вы просите у Господа простить вас. Да. И Он быстро да. это сделает. Он быстро... И тогда вы свободны. Он быстро укажет вам это, если вы не знаете. Было много вещей, о которых я не знала, что они есть в моей жизни. Как говорится в Псалме 18.13. него. Но я попросила его показать мне. Я молилась записанным в Псалме 18.13. Мы читали его недавно. и попросила его показать мне, и он начал показывать. На прошлой неделе точнее два дня назад, он указал мне на один страх, который был в моей жизни, и это удивило меня. Мы говорили об этом в понедельник и вторник, но он спасает вас, спасает вас от себя, спасает вас от врага, спасает вас от других. Он наш спаситель. Да, верно. И когда мы говорим о свободной жизни, он уже спас нас. Да. Все, что нам нужно сделать, это принять то, что он сделал. И послушайте, что он говорит. Потому что мы прочитали вчера во второй главе послания к евреям что Он совершенный Спаситель, который проведет вас в том, что вы проходите. Да, аминь. Он уже заплатил цену. Он уже был искушаем, говорит Библия так же, как и вы. Поэтому Он совершенный. Он совершенный, чтобы провести нас. Аминь. Иногда люди смотрят на Его совершенство, и это означает, что есть большая разница. Он такой совершенный, а я нет. Но нам не нужно смотреть на это. Нам нужно смотреть на то, как Он подходит к этому. Его совершенство предназначено для нас. Его совершенство доступно для нас, чтобы мы ходили в его совершенстве, а не в своем. Поэтому, когда мы несовершенны, это не удивляет его, это не удивляет вашу семью. Если вы пройдете в одном потоке с Духом Святым, он проведет вас через несовершенство к победе. Он переведет вас от страха к вере. Хвала Богу. Но Он тот, на кого мы смотрим. И Он показывает нам, что делать, показывает нам, где прячется страх, и ставит нам диагноз. Очень часто, например, когда ученики были в лодке, а Иисус уснул, поднялась буря, и они испугались. Они пришли к Иисусу, и они даже не... Я пытаюсь вспомнить. У меня на этом странице не открыто. Но кажется... Они даже не просили у Него о помощи. Да. Сколько раз мы жалуемся на Бога и даже не просим о помощи? Есть такая привычка приходить к Нему без веры и только жаловаться, а не просить о помощи. Но во всяком случае, хоть каким-то образом, но Марфа попросила о помощи. И вот ученики разбудили Его и сказали, «Разве тебе нужды нет, что мы погибаем?» Это совсем не описывает его личность или то, для чего он там находился. И он поставил им диагноз «У вас нет веры». Да. И он сказал верное. Да, что в принципе то же самое. И если вы посмотрите на это, вы увидите, что он не сказал об этом. Но они были так наполнены страхом, что даже не могли обратиться к нему за ответом. И он сказал, что у них не было веры. Это хороший пример того, что допущенный страх заражает веру. Они не могли ходить в вере. Я рассказывала на этой да. неделе историю о моей дочери Линдзе, что когда она заболела, я знала, что мне нужно что-то сказать. Я воспитывалась в вере достаточно долго и знала, что когда приходят неприятности, вы должны использовать свои слова. Наши слова творят, и они были даны да. нам Богом. Наша творческая способность проявляется словами. Когда мы говорим то, что хотим увидеть. Эта способность присутствует. Когда вы говорите и хорошее, и плохое. Когда мы говорим, это осуществляется. Или это приносит нам что-то. Или отталкивает что от нас. Или отталкивает. Все зависит от ваших слов. Если вы говорите, я больна, то вы привлекаете болезнь. Если вы говорите, я исцелена, я исцелена. вы привлекаете исцеление. Бог создал нас по образу своему. Поэтому я знала, что мне нужно что-то сказать. Я знала, что именно. Но мне трудно было это сделать из-за страха. «Если есть страх, ваша вера заражена, и она не сработает». И в той ситуации Иисус сказал, что у них да. был страх. И фактически в расширенном переводе говорится, «Где ваша уверенность во мне?» У них не было уверенности в нем. У них не было уверенности в том факте, что он сказал, «Переправимся на другую сторону». Он сказал, «Где ваша уверенность во мне и в моей правдивости?» И это слово означает неспособность обманывать. Истина. Люди всегда говорят, «Я хочу получить слово от Бога». Нет ничего, что эти слова не могли бы исправить. Вам на самом деле это даже истина. не нужно от него еще одно слово. Он уже дал его, вот здесь. Но страх закрывает эти вещи. Страх помешает вам смотреть в Слово Божье. Страх помешает вам, как ученикам, смотреть на Иисуса. Да. Но Иисус указал на это. И тут же он указывает на это Марии. Извините, Марфе. Думаю, что он поставил диагноз и Марии, потому что она поступала правильно. Но давайте посмотрим, что он сказал Марфе. Где то Это от Луки, 10.38. В продолжении пути их... Пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении. Я сама была такой. И подошедшая сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что моя сестра одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Она озабочена тем, что это несправедливо. Мы уже говорили сегодня о страхе того, что с вами поступят несправедливо. Это был ее страх. Это несправедливо. Со мной плохо обращаются. И на самом деле так оно или не так? Иногда с людьми неправильно обращаются. Но ответ остается тот же. Если вы посмотрите на неправильное обращение, если вы посмотрите на проблему, если вы смотрите на это так, «Бог, измени этого человека!» Даже если этот человек не прав, лучшее, что вы сможете сделать, это смотреть на Иисуса, и Он изменит вас. И самое лучшее, что вы можете сделать, когда вы молитесь за кого-то, это вначале сказать, «Иисус, измени меня». Недавно у меня была такая мысль, когда люди говорят о том, что они будут судиться, например, если вы хотите судиться с кем-то из-за того, что сделали эти люди, и вы никак не соединены с этим, у вас нет ничего против этого человека. Если вы хотите судиться со штатом Оклахома, вы в нем не живете, вы не живете в Оклахоме, у вас нет никаких интересов в штате Оклахома. И у вас нет причин судиться с этим штатом. Ты хороший адвокат. Да. Это все, что я знаю о законах. Но здесь мы не даем никаких советов, как юристы. Здесь мы не даем юридических консультаций. Но самое лучшее, что вы можете сделать, когда молитесь за кого-то, это в первую очередь молиться, чтобы Господь изменил вас. И затем, когда вы молитесь... Однажды я думала об этом, по-моему, это совсем не касается темы, наверное, нет. Однажды я думала, что когда один человек ранит другого, у него появляется хорошее основание для того, чтобы чувствовать себя раненым. Но вы приносите это Господу. Вместо того, чтобы злиться, вы молитесь о прощении этого человека. И затем молитесь за него. Однажды я подумала об этом. Я верю, что есть сила в той молитве, потому что она основана на самой большой форме любви. Молиться за вашего врага. Есть сила в такой молитве, которая приносит изменения в жизни одной и другой стороны. И это самая сильная молитва, одна из самых сильных молитв. Когда кто-то причиняет вам боль, а вы прощаете их, да. и вы ревностно молитесь в любви о том, чтобы они получили помощь. Трудно молиться так, не позволяя Богу вначале изменить так, вас. Это дает вам хорошее положение для того, чтобы получить ответ на свои молитвы. И фактически вы видите это в Слове Божьем. В Евангелии от Иоанна Иисус сказал, «Нет больше той любви, чем положить жизнь свою за друзей своих». И Он как раз говорил о том, чтобы ходить в любви. И затем Он сказал, «Вы друзья мои, если делаете то, что Я говорю». Что Он имеет в виду? Нет большей любви, он не говорит о своей любви. Он говорит о вашей любви. О том, что вы будете ходить в любви только потому, что Он сказал вам. «Нет, больше любви, чем та». И Он говорит «просите, чего Должа. пожелаете». Это сильно, не так ли? Если вы будете любить только потому, что Бог сказал вам это делать, это неудобно, это не весело, это нелегко. Но Иисус говорит вам, что Он поможет вам это сделать. Здесь сказано «просите, чего пожелаете, и будет это вам отца самого здорово. небесного». Здорово, не так ли? И вот дальше. Это расширенный перевод. У нее была сестра по имени Мария, которая села возле ног Господа и постоянно слушала его учение. Но Марфа была очень занятой и увлеченной тем, чтобы приготовить большое угощение. И она подошла к Иисусу и сказала, «Господь, разве тебе все равно, что моя сестра оставила меня служить одному? Вы можете себе представить, что укоряете Иисуса в том, что кто-то не помогает вам мыть тарелки? Что ж. Да. Я могу. Господь, сделай так, чтобы мои дети помогли мне помыть тарелки. Поэтому я, наверное, не должна судить Марфу. Скажи ей помочь мне и выполнить свою часть. Но Господь ответил ей. Марфа, Марфа. Ты заботишься. Видите, она думала, что ее проблемой было «Никто мне не помогает, моя сестра не помогает мне». У всех нас возникают такие чувства относительно наших братьев, сестер, детей, мужей или жен, друзей. Ты заботишься и переживаешь, и тревожишься слишком о многом. То есть Он указывает ей на то, что дело не в тарелках и не в еде, и не в том, что у нее дома много гостей. Иисус сказал ей «Ты переживаешь?» «Заботишься и суетишься о слишком многих вещах». И знаете что? Возможно, Марфа, точнее Мария, тоже о многом думала. Возможно, она была озабочена многими да. вещами, но сидя у ног Иисуса, она получала ответ на то, что заботила ее. Здорово, да. Я думаю, что неправильно было бы сказать «ты не должна служить». Очевидно, есть время, когда нужно заниматься этим. Но ответ не в том, чтобы сравнивать Марию, сидящую ног Иисуса, и слушающую Его, и Марфу, которая бегала на кухне. Дело не в этом. Дело в том, что Мария поставила себя в такое положение, чтобы слышать, что говорит Иисус. Марфа могла бы делать то, что она делала, точно так же, и с таким же сердцем, с таким же отношением служить Иисусу. Но в это мгновение она думала о том, чтобы послужить себе. Именно на это и указывает Иисус. У тебя есть страх. Ты заботишься, суетишься и переживаешь слишком о многом. Но одно только нужно. Мария же избрала благую часть. И в расширенном переводе говорится, которая будет ей на пользу и которая не отнимется у нее. Здорово, не так ли? Хвала Богу. Здесь говорится, она сделала правильный Давайте выбор. Давайте посмотрим опять на то, что она избрала. Она села у ног Господа. Вы можете делать все, что нужно, целый день, сидя у ног Господа. Сидя у Его ног. Мы не будем бояться. Мы можем делать свою работу. Очень часто возникает какая-то ситуация на работе, что-то происходит. Вам нужно разобраться с сотрудниками, вам нужно разобраться с начальником. Иногда это может просто переполнять вас. Вы будете думать, «Я не знаю, как мне угодить всем людям, с которыми мне приходится иметь дело». Это страх. Это страх. И важно, чтобы вы рассматривали его именно так, и запретили страху, и сидели у ног Иисуса. Если вы уделите ему время, возможно, на следующей передаче ты расскажешь немножко больше о важности уделять время тому, чтобы сидеть у его ног, поклоняться ему, да. читать Слово, вкладывать его в себя. Это очень важно для нашей жизни. Это жизненно важно. Мы просто размышляем над этим. Хвала Богу. Потому что вы можете иметь все оправдания, какие только есть, но если вы не предоставляете Иисусу время и не сидите у Его ног... Да. ...у вас будут заботы, страхи, переживания, с которыми вы так и не разобрались. Да. Если у вас не будет Его помощи, и на самом деле Он сделал все, что должно быть сделано и может быть сделано... Но есть принятие, и это наша часть. Это наша часть. Мы должны принять то, что Он говорит. Взять это и поместить в нашу жизнь, Аллилуйя, верой. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами сегодня Келли, и она поделится Словом Божьим. Добро пожаловать, Келли. Спасибо, мама. У тебя хорошая мама. Точнее, родители. Точнее, родители. У тебя хорошие родители. Да. Это честь быть вашей дочерью. К тому же вы совсем не старые. Вы не выглядите старыми, и это здорово. Большое спасибо. Это честь быть в этой семье. Я думала однажды о том, как я благословенна, что выросла, зная, как жить и ходить верой. Мы благословлены в этой сфере, это здорово. Зная, как нужно стоять против страха. В нашей семье была нулевая терпимость к страху. Да. Я рассказывала вам на этой неделе историю о том, как я сказала «я отказываюсь бояться». Я сказала эти слова, когда моя дочь была больной, и Бог исцелил ее. И это было ключом к ее освобождению. Я всегда помнила о том, что говорил папа. «Мы относимся нетерпимо к страху. Не бойся». И это заповедь Господня. И я выросла, думая «нет, я не буду бояться». И, конечно же, у меня были разные случаи, были возможности, и были страхи, которые сидели глубоко внутри меня, и на которые мне указал Иисус. Но как только я узнала, что они есть, ты убрала их. С этим было покончено. Да. Поэтому я помню, как однажды мы были в лагере, где проводили детское служение. Я не была в том возрасте, чтобы ехать в лагерь. Я была переростком. Фактически, я поехала в лагерь, и это было не так давно, может быть, 7-8 лет назад. И там была игра, когда две команды занимаются перетягиванием каната. Дети еще не приехали, и мы просто общались с другими членами команды, с наставниками. И там были все эти канаты, стена, по которой вы забираетесь наверх, и так далее. И там был один шест, метров пять высотой, с деревянной платформой на самом верху. И вам нужно было залезть на него... И, конечно же, у вас есть снаряжение. Но каким-то образом вы забываете о том, что оно у вас есть. И вы просто лезете наверх. Вы залезаете на этот помост, садитесь на него, и вам нужно подняться и встать на нем. Само по себе у меня это не вызывало восторга. К тому же, когда вы залезаете туда, я наблюдала за людьми и за тем, как этот помост шатается. Затем с него нужно спрыгнуть и ухватиться за трос, который находится впереди, и спуститься по нему вниз. Вы спускаетесь вниз безопасно. Я посмотрела на это и подумала, я не буду это делать. Я даже не думала, что лагерь может быть таким травмоопасным. Если вы позволите войти страху, вы получите травму одним или другим способом. Да. И я подумала, я не буду это делать. И что-то поднялось внутри меня. Я подумала, теперь придется это делать. Я не хотела это делать, я боялась это делать. Но теперь мне придется это сделать. Придется это сделать потому что допущенный страх — это загрязненная вера. вера. Я же собиралась учить детей тому, как ходить и жить верой. А сама боялась залезть на шест, Поэтому я взяла над собой власть, взяла власть над страхом. Знаете, есть много слов, которые маскируют наши чувства. И вы не называете это страхом, но это страх. Хотя он маскируется и называет себя мудростью или беспокойством. Мудрость часто маскируется под страх, точнее, страх маскируется под мудрость. Например, это не мудро залезать на этот шест. Может и так, но именно страх удерживал меня от него. Поэтому беспокойство, заботы... У меня просто много всего в голове. Это страх, и это означает носить заботы. И когда вы видите это, я думаю, что это важно в том, о чем мы говорим на этой неделе. Чтобы жить свободной жизнью, вы должны противостоять страху. Слово Божье говорит, противостаньте дьяволу, а вначале написано, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Поэтому, когда вы видите Верно. страх именно таким, это сатанинский крючок. Это как рыбак, который забрасывает крючок, рыба хватает его, а рыбак вытаскивает ее. Так же действует и страх. Вы попадаете на крючок. Вы даете сатане место так же, как вера дает место Богу. Да. И вам нужно выбирать. Вы выбираете. Да. Вы избавляетесь от страха Словом Божьим, да. когда вы противостоите страху. Избавьтесь от него с помощью Слова Божьего. Что говорит Слово Божье об этой болезни, которую мне назвали неизлечимой? Писание говорит, что все болезни все недуги находятся под проклятием, и что мы были искуплены от проклятия. Если вы не знаете этих слов, вы не можете обратиться к ним. Вам нужно знать, что говорит Библия, чтобы жить свободными. Вкладывая в себя Слово. Именно так говорит Писание. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вы Но вам нужно, ее, ее. вам нужно использовать ее. И вам нужно использовать ее. И вам нужно делать это каждый день. Каждый да. день принимать свое сердце Слово Я согласна, каждый день. Во втором послании к Тимофею говорится о том, что у нас есть, и о том, что нужно вкладывать в это. И оно обновляется изо дня в день. Позвольте мне закончить мою историю. И затем я хочу, чтобы ты поговорила о том, чтобы вкладывать в себя Слово Божье. Я люблю Слово Божье, Потому что ты самый факт. искусный и посвященный вкладыванию внутрь Слова Божьего человек, которого Спасибо я знаю. Спасибо тебе, я ценю это. Эта женщина любит Слово Божье, как дыхание. И благодаря этому ты не ходишь в страхе. Да. И когда ты видишь его, ты изгоняешь его. И я научилась этому от вас. Итак, в тот день в лагере я надела снаряжение, и я взобралась на этот шест. Каким-то образом мне удалось карабкаться на него. И вот я стою наверху, и этот шест качается вот так. Я качаюсь, и мне нужно спрыгнуть. Я не знаю, понимаете ли вы, но я невысокая. Я знаю, что по телевизору этого не видно, но вы можете сказать, что у меня с этим были трудности, хотя я не такая уж и низкая. Но я и невысокая. И в то мгновение, когда шест качался, вам нужно спрыгнуть и ухватиться за трос. И я подумала, ни за что. Я слишком невысокая, чтобы прыгнуть так далеко и схватиться за этот трос. Знаете, что я сделала? Я просто стояла там, я взяла власть над страхом, и я прыгнула в неизвестность. Действительно. Я не могла допрыгнуть до этого троса, но на мне было снаряжение, и я знала, что оно потянет меня назад. Я тебе больше не разрешу ездить в лагерь. У меня было это снаряжение. Видите ли, когда мы боимся, это нерационально. Это было иррационально в то мгновение, потому что на мне было снаряжение. И там стояли сильные ребята, которые держали этот трос и мое снаряжение. Я знала, что все будет хорошо. Но у меня все равно был страх. Поэтому страх нерациональный. Фактически опаснее, когда это иррационально. Потому что вы не можете объяснить это словами. Это просто иррациональный страх, который вы получили от дьявола. Но в тот день... Страх — это дух. Это дух, который приходит. Это слово сатаны. Библия говорит о том, что мы принимаем слово веры, а слово страха приносит сатана. Да. Если Верно. вы принимаете его, оно разрушит и сокрушит вашу жизнь. Оно откроет дверь. Оно дает дьяволу открытую дверь. Короче говоря, я прыгнула, поймала трос, и все было хорошо. У нас есть наряжение. Его зовут Иисус. Да, аминь. У нас есть ангелы, кровь Иисуса, Слово Божье. Иисус все исправит, если мы что-то напутали. У нас да, есть парашют. У нас есть совершенный парашют. Аминь. И чем больше мы узнаем о Его Слове, чем больше мы узнаем о Его любви к нам, если у вас есть много страха, возможно, вам нужно начать с Евангелия Таана, где как раз говорится о том, как сильно Бог любит вас. А также прочитайте первое, второе и третье послания Иоанна о том, как сильно Бог любит вас. Да. Крайне важно, чтобы это было в вашем сердце, когда приходят такие мгновения. Крайне важно позволить Ему показать вам, где этот страх. И если он есть, Бог покажет его вам. И Библия говорит во втором послании к Тимофею, что Его Слово показывает вам неправильные вещи в нашей жизни. Поэтому, если вы не будете вкладывать Слово Божье в себя, вы упустите сильное приносит свет. Слово Божье приносит свет. Вы помещаете Слово Божье в свои глаза, в свои уши. Оно попадает в ваше сердце и дает вам свет. И оно говорит, «Это правильно». Это праведность, а это неправедность. Избери праведность. И мы можем это сделать. Вам нужно знать, что говорит Библия, и слушаться этого. И когда вы так поступаете, у вас все будет получаться. Вам нужна вера для того, чтобы разбираться со всем, что происходит. И у вас нет никакого осуждения, потому что вы были послушными. Это важно. Во имя Иисуса нам нужно жить свободными в Слове Божьем. Вы не можете сделать это без слова. Да, не можете. Даже не пытайтесь. Поэтому все думают, «Я такая занятая, мне бы хотелось так поступать, но я просто очень занята». Все заняты. Все заняты. Но когда вы принимаете это решение, вы не пытаетесь исполнить это решение и втиснуть его в свой день. Вы изменяете свой день. Я поставила Слово Божье на первое место, чтобы проводить в нем время. И это изменило меня. Это изменило мою жизнь и по-прежнему изменяет мою жизнь. Слово Божье — это истина. Библия говорит, что истина освободит вас. Если вы хотите быть свободными, вот путь к свободе. Слава Богу. Мне нравилось наблюдать за вами на протяжении многих лет. Я думаю, я была подростком, когда ты приняла решение молиться час в день и каждый день проводить время в Слове Божьем. И я видела, что если тебе нужно было куда-то ехать рано утром, ты просыпалась еще раньше. Иногда ты просыпалась в 4 утра только для того, чтобы придерживаться своего приоритета в том, чтобы проводить это время с Господом. И все эти вещи в тебе... Они по-прежнему обращаются к тебе. И ты можешь... Это изменило мою жизнь. ...постоянно питать свое сердце, питать свой дух. Аминь. Я не могу долго прожить, чтобы не питать свое тело. Да. Потому что мое тело говорит, нам нужна еда. Например, сейчас я хочу поесть, потому что я уже какое-то время не ела. Вы можете так наполниться Словом Божьим в своем духе, что ваша душа начинает жаждать этого Слова, наполняться им, как сухая земля. Хвала Богу. И мне нравилось наблюдать за тем, Слава Богу. как протекала твоя жизнь. Это производит разницу. Спасибо, Келли, это честь для меня, я ценю это. Была одна женщина... И я много учила о ней. И даже когда я думала, что услышала все, что знала о ней, Слово Божье показывало мне больше. Эта женщина у колодца. Вы можете сказать, на самом деле она не проявляла страх, а я думаю, что проявляла. Стыд — это страх. Стыд — это страх последствий того, что подумают люди. И у нее было столько стыда и страха перед людьми, что она приходила к колодцу, когда там никого не было. Она делала это посреди дня, в то время, когда все шли на обед или домой, и возле колодца никого не было в середине дня. Она делала это по причине стыда, который был в ее жизни. Иногда страх приходит из-за того, что вы в буквальном смысле делаете, и вы занимаете положение, которое позволяет сатане сбить вас с ног из-за того, как вы живете. Но эта женщина у колодца начала говорить с Иисусом. Мы говорили о том, чтобы позволить Иисусу поставить вам диагноз. Не останавливайтесь в страхе. Позвольте ему показать вам гордость или стыд, или что-либо другое. Позвольте ему показать вам ненависть или лень, или грубость. Или сплетни. Да. Что угодно. Он готов. Мы много говорили об исправлениях. Пришло время очищаться. Это время пробуждения. Чудеса. Мы приближаемся к самым удивительным чудесам. Да, Господь. Которые мы когда-либо видели. Мы приближаемся к времени сбора урожая. Мы принимаем его. И мы приближаемся к некоторым вещам в Боге, которых мы никогда не видели. Я думала однажды о том, что мы говорили о пробуждении, и что приходит время для пробуждения в каждой церкви. Мы уже видели это. В тех местах, куда мы идем, и в своей жизни мы видим это пробуждение. И однажды я думала, когда вы будильник на определенное время, утром он будет в вас. И что вы делаете первым, когда просыпаетесь утром? Если говорить обо мне, то пойду и сделаю себе кофе. Это часть процесса пробуждения, это не считается. Но когда вы проснулись и сделали себе кофе, вы уже по-настоящему проснулись, и вы начинаете убираться. И это то, что происходит сегодня в теле Христа. Происходит пробуждение к Божьей любви. Богу. Мы пробуждаемся к Его присутствию. Мы начинаем убирать свою жизнь, потому что Он что-то показывает нам в ней. Да, и когда мы пробуждаемся к Нему и Его словам, и Его любви, в особенности Он пробуждает нас к Своей любви. Он пробуждает свое тело к Своей любви. И когда мы пробуждаемся, мы начинаем слышать от Него. Тебе нужно избавиться от этого. «Тебе нужно избавиться от страха. Тебе нужно избавиться от стыда. Тебе нужно избавиться от гордости. Тебе нужно убрать эти вещи из своей жизни». В тот день, когда Иисус разговаривал с женщиной у колодца, давайте вернемся к этому месту и прочитаем. Мы не будем сегодня открывать это место, но Он продолжает задавать ей один вопрос. Он задал ей вопрос, и Он продолжает говорить с ней, пока у него не получилось задать вопрос, который Он хотел. Он привел ее к тому, что она сказала правильные слова». И мы поговорим Они... об этом на следующей неделе. Есть местописание, которое говорит о том, что Он даст вам слова и мудрость, что говорить. И Он привел ее к тому, что она попросила живую воду. Она думает об одном, а Иисус думает о другом. И все, что Ему нужно было... Это чтобы она попросила. И он отвечает ей, точнее, это она говорит, «Да, дай мне эту живую воду». Она думает, «Это живая вода, и мне больше не придется приходить к этому колодцу. Мне больше не придется встречаться с этой женщиной, которая только критикует меня за мою жизнь, или с людьми, которые унижают меня. Мне не придется приходить сюда в самую жаркую часть дня, чтобы набрать воды. Поэтому да, дай мне эту вечную живую воду». Но Иисус говорил о другом. И мы знаем из Слова Божьего, что Он изменил ее жизнь. Я не уверена, что там даже записано все, что Он ей сказал. Я не думаю, что все записано. Но Он не так уж много ей сказал. Но она ушла оттуда, назад в деревню и сказала, «Пойдите, поговорите с тем человеком. Пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне все, что я сделала она немного преувеличила, не так ли? Я не знаю. Мы все, не знаем, что, что, что я что все это Мы не знаем, чем было это все, что Он сказал ей. Но она посмотрела на него и сказала, «Да, ты пророк». А Иисус милостиво предложил Себя ей. Но ее частью было принять то, что Он говорил. Да. Ее частью было принять свой диагноз. И наша часть в отношениях с Иисусом смотреть на Него так долго, чтобы получить диагноз, который Он ставит нам. Потому что Он сказал ей в тот день, «Иди и позови твоего мужа». Он знал, что у нее нет мужа. Но она не знала, что он знал, что у нее нет мужа. Верно. И она могла ответить, знаешь что? Подожди здесь, я сейчас пойду и позову мужа, и мы вернемся. И так и не вернуться из-за того, что она стыдилась. Но вместо того, чтобы отвечать таким образом и прятать свой стыд, она сказала ему, у меня нет мужа. Она была просто честной с ним. И он сказал ей, «Ты права, у тебя нет мужа». И затем он сказал ей, какой была ее жизнь. И причина, по которой ты выделяется для меня сегодня, в том, что мы должны быть просто честными с Господом. И когда Бог сказал мне о том, что у меня есть страх в отношении моей дочери Дженни, которая уехала на Ближний Восток вчера вечером, и я избавилась от этого страха, потому что Иисус указал мне на него, и теперь я совершенно не боюсь. Я думаю, хорошо, вперед. И в тот раз, когда она уезжала, я разбиралась со страхом в отношении ее поездки. Господь указал мне на это, и я разобралась с этим. И после этого, мне стыдно сказать, но после этого я о ней практически не думала. Я думала о ней только, когда она звонила или присылала сообщения, или когда я ей звонила и присылала сообщения, как дела Но я не переживала, были дни. Никогда я вообще не думала о ней. Извини, Дженни. Дело не в том, что мне было все равно. Но я просто не переживала. Ты не заботилась? Я не заботилась. Ты отдала свои заботы. И Бог так благ. Когда вы позволяете Ему поставить вам диагноз, Он покажет вам, о чем нужно молиться, чтобы освободиться. Именно так Иисус поступил с той женщиной. Она так освободилась, что все ее селение стало свободным. Когда вы проходите трудные времена, в 22-м псалме говорится, что ваша чаша переполнена. Бог исцелит вас так, что вы будете переполнены и повлияете на других людей. Но в тот день та женщина честно поговорила с ним. И он начал рассказывать ей о ее жизни, и она освободилась. Если мы позволим ему поставить нам диагноз, что бы то ни было, страх, стыд, гордость, все эти вещи основаны на страхе. Он скажет нам, что делать, скажет нам, что говорить, и мы можем стать свободными. И эти вещи так связаны со многими другими. Да, это правда. И даже с освобождением других людей. Сегодня день пожертвований. Мы хотим помолиться за ваши пожертвования. Мы хотим помолиться за ваши финансы за ваше умножение. Отец Своим Иисусом с Келли молимся сейчас за всех людей и особенно за тех, кто сегодня жертвует. Мы верим вместе с ними и со всеми остальными. Мы верим, что они принимают, пожинают, становятся целостными финансово и во всем остальном. Будьте исцелены, будьте освобождены. Благословение приходит на нас, чтобы сделать нас целостными, завершенными, дать все хорошее. Аллилуйя! И когда вы будете молиться сегодня за свои пожертвования, просто примите то, что вам нужно. Скажите, «Господь, я молюсь за это пожертвование. Я сею его во имя Иисуса. Я верю об урожае. Я верю, что я процветаю». Или я верю, что у меня есть нужная мне работа. Или я верю, что я исцелена. Что вы делаете? Вы берете это исцеление? Это и есть вера. Вера берет его. Спасибо вам, партнера, за ваши молитвы и поддержку. Мы несем Евангелие по всему миру. Вы, Келли, Кеннет, я... Аллилуйя! И все остальные члены нашей команды, мы несем его по всему миру. Станьте частью хорошей церкви. Найдите церковь, в которой проповедуется Слово Божье, и позвольте этому Слову укрепить вас изнутри. До встречи в понедельник. Это Глория и Келли Копленд напоминают вам, что Иисус Господь.